Уважаемые участники, а, все отлично. Здравствуйте, еще раз хочу представиться. Я серебряный директор компании, 11 лет в компании Фреберлик. В данный момент я являюсь сертифицированным консультантом по правильному питанию, закончила школу диетологии и специалист по нутрицептикам, а именно по банам. Сегодня мы разберем с вами такую тему, как продукты для здоровья и функциональное питание. По каждому из БАДов, если у вас возникнут вопросы, пишите их сразу, так как тема достаточно большая. Все мы понимаем, что БАДы очень сложно продавать. Почему? Потому что нужно разбираться, кому и когда они нужны. И самый первый БАД, который мы сегодня с вами разберем, это Омега-369. Биологически активные добавки не являются лекарственными средствами. Они дополняют нашу пищу полезными компонентами. Поэтому биологически активные добавки используются во время либо после нее. Омега-369 это один из самых важных бадов, который только может быть. Что вам нужно знать? Что омега-369... 9, это жирные кислоты, и они классифицируются на полиненасыщенные, это омега-3 и омега-6, а также мононенасыщенные, это омега-9. Наибольшая биологическая активность, в существующих полиненасыщенных жирных кислотах, омега-3 и омега-6. Омега-3 и омега-6 не вырабатываются в нашем организме, поэтому мы их можем получить только через питание, либо при помощи биологически активных добавок. Омега-3, если ее достаточно в нашем организме, может позволить нам достичь следующих результатов. Улучшается работа мозга, сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта. Следовательно, первая категория, которую мы предлагаем, наш, нашу биологическую активную добавку омега-3,6,9, это люди, старшего поколения, у которого происходят уже изменения в работе мозга и сердечно-сосудистой системы. Также нормализуется эмоциональное и психологическое состояние человека, после чего пропадает хроническая усталость, раздражение и депрессия. Следующая категория, которую мы предлагаем, это люди, которые очень много работают, очень много устают, а также все время находятся на стрессе. Омега-369 также помогает при снятии болевых ощущений и воспалении при артрозе и ревматизме. Это очень важно, так как в нашем регионе очень много людей, которые страдают ревматизмом. Омега-369 улучшает половую функцию у мужчин, понижает уровень холестерина, улучшается работа нервной системы, стимулируется репродуктивная функция у женщин. Следовательно, если женщина готовится к беременности, либо входит в менопаузу, то и омидо-369 обязательно нужна. Укрепляется иммунная система и выравнивается гормональный фон. Это очень важно. Почему? Потому что именно иммунная система отвечает за все. Стоит нам чуть-чуть замерзнуть – мы болеем. Стоит нам поневмничать – мы начинаем болеть. Если мы не хотим этого, то мы… Обязательно пьем омегу а 369. Гормональный фон, когда он у нас нарушается? До беременности, после беременности, во время менструационного цикла, во время входа и выхода из мирнопаузы, повышается способность организма к регенерации, быстрому заживлению ран и повреждению внутренних органов. О чем это говорит? О том, что если вы замечаете, что вы часто можете увидеть на своем теле какие-то язвочки, какие-то царапины, которые долго заживают, то это один из сигналов того, что в вашем организме мало омеги-3. Организм омолаживается благодаря омеги-3. Естественным образом повышается тонус, эластичность кожи, укрепляются ногти и водосельные луковицы. Следовательно, если человек следит за собой, то ему обязательно в рационе нужно иметь омегу-3,6,9. Существенно снижается вероятность развития онкологических заболеваний. Сейчас мы все с вами знаем, что 21 век – это век онкозаболеваний. И онкологические заболевания с каждым годом становятся все моложе и моложе. у омеги 369 есть противопоказания. Первое – это склонность аллергии на любой вид морепродуктов, так как омега-3, все мы знаем даже глядя на упаковку, это рыбий жир в составе. Тяжелые травмы и кровопотери. Также противопоказания: геморрой, болезни водящих путей, почек и печени. Нельзя ни в коем случае омегу-369 принимать при активной форме туберкулеза и некоторых заболеваниях щитовидной железы. Поэтому, если вы имеете заболевание щитовидной железы, то лучше сначала проконсультироваться с вашим эндокринологом. Омега-6. Защита клеток от внешних повреждений и укрепление ее естественного барьера. Нормализует артериальное давление. Следовательно, омега-6 это самый лучший иммуностимулятор и помощник в работе сердечно-сосудистой системы. Также оказывает противовоспалительное и антиаллергическое действие. Самый лучший тандель это омега-3 плюс омега-6. А также нужно знать, что омега-9 у нас вырабатывается хоть и в малом количестве, но в организме. омега омегу-3 и 6 мы не можем. Грецкие орехи, рыба. Это все нам получи, помогает получить омегу-3,6. Но этому нужно съедать достаточно много. А в нашем регионе нет морской, именно океанической, холодной, которая живет в холодных водах, рыбы. Итак, отвечу сразу на вопросы. Про беременных кормящих. Да, омегу-3,6,9 беременных кормящих можно. Почему? Потому что, когда формируется плод в беременных, им нужна иммунная система хорошая, нужна, чтобы была крепкая нервная система, сердечно-сосудистая система. Точно так же и у беременных, и кормящих. Если есть новообразование на теле, можно ли принимать? Это нужно сначала поговорить со специалистом. В принципе, противопоказаний для применения омеги-3,6,9 при новообразовании на теле нет. Самый главный фактор, так как я в данный момент работаю именно с группой людей, которые пытаются снизить вес, сразу могу сказать, что все люди в регионах Центральной Азии, Кавказа и России также являются в дефиците омеги-3,6. Без омеги-3,6 не идет снижение веса вообще. Например, могу вам привести пример, что была наша клиентка, которая на протяжении более месяца сидела на правильном питании, все было отлично, но не пила омега-3,6. Как вы думаете, снизился ли вес? Нет, не на грамм. Стоило ей начать принимать омега-3,6, как вес сразу же стремительно стал уходить. Почему? Потому что было нарушено именно межклеточным, вот это обмен, который не давал ей снижать вес. И если сейчас посмотреть последние, последние исследования, то омега-3 больше влияет на снижение веса, чем омега-6. Очень много компаний предлагают омега-3 в чистом виде. Но поймите, что омега-6 тоже нужна. И только в тандеме они работают. По омеге 3 и 6. Что вам нужно знать? То, что омега 36 это рыбий жир изначально. Если кто-то из вас знает, ваших бабушек и дедушек, что либо мамы ваши застали это время, когда в садиках давали каждый день деткам рыбий жир. Затыкали носик и ложечка выливали. Сейчас уже, слава богу, данные капсулы лишены такой, такого аромата и вкуса, но именно то поколение послевоенное, поколение 60-х и 70-х годов не болели сезонными простудами. Посмотрите, если вы не верите, вы спросите у своих родственников, которые в то время получали ребежи, они не помнят, чтобы они ходили с соплями, либо у них был кашель, боже мой, что такое антибиотики, они об этом никогда не знали. Следовательно. К чему я веду? Что если мы хотим быть здоровыми и быть именно защищенными в данный момент, то обязательно нужно принимать омега-369 по одной-две капсулы один-два раза в день во время еды или после. Рекомендуемый курс у это 3 месяца принимаем, месяц отдых, 3 месяца принимаем, месяц отдых. Почему такой промежуток? Потому что организм сначала должен восполнить все дефициты, а потом уже накапливать все полезные свойства. Поэтому омега-369 употребляется два раза в день дозировкой. Утром и вечером. Не нужно принимать 4 капсулы все утром. Их нужно разделить для лучшего усвоения. Есть ли вопросы у вас по Омега-3,69? Или можем переходить к следующему баллу? Итак, следующая биологически активная добавка. Сейчас, секундочку, проверим, комментария. Да, кормящим грудью можно, беременным кормящим можно. внутри 3,6. Следующая биологически активная добавка – это коэнзим Q10. Многие люди его недооценивают. Многие консультанты смотрят в каталоге, видят и пролистывают. Хотя на самом деле только на одном коэнзиме Q10 можно делать огромные баллы. Коэнзим Q10 – это... Убикенон, или по-другому он называется в переводе вездесущий. Каждый человек должен понимать, что у нашего организма есть энергия, у каждой клеточки нашего организма есть энергия. И куинзинку-10 вырабатывается в на нашем организме сам. Для чего? Для того, чтобы клетка смогла жить здоровой жизнью, могла правильно делиться, не болеть, и с возрастом Выработка коэнзима в организме снижается. Дефицит коэнзима наблюдается в основном у пожилых людей. Однако может встречаться и у молодых лиц. В основном у каких? Это дефицит витамин В6 если у человека, генетические дефекты именно по выработке коэнзима В10, заболевания тканей. И побочные эффекты препаратов, направленные на понижение уровня холестерина. Вы будете сталкиваться с такими людьми. А кто эти люди? Это те люди, которые утром просыпаются и чувствуют себя разбитыми. Те люди, которые в течение дня не чувствуют сил. Те люди, которые с каждым годом замечают, что состояние их волос, ногтей, кожи становится все уже тусклее. Все это из-за коэнзимов. У человека просто-напросто нету сил. Сил жить, развиваться, к чему-то стремиться. А вы понимаете, что если клетке не хватает энергии, то эта клетка начинает болеть. И болеет она достаточно сильно. Поэтому та категория, в которой мы отнесем наших клиентов по коэнзиму, это люди старше 35 лет, либо люди, которые занимаются физическим трудом. Они все время находятся в дефиците энергии. Куинзинку 10 очень важен для чего? Если вы посмотрите многие слайды, что кунзинку-10, кунзинку-10, Наконец, в рекламе есть, не только в сайтах, либо на картинках в интернете. Очень часто люди, болеющие сердечно-сосудистыми заболеваниями, например, есть препарат, принимают дорогостоящий, в его составе есть коэнзим Q10. До 35 лет рекомендуем, если человек чувствует усталость, если человек просыпается не бодрый, если человека нет племени сил если просто-напросто он находится в депрессивном состоянии, это обязательно нужно принимать Коинзин-Куд-10. коинзин 10 имеет главные преимущества. Первое. Устраняет симптомы сердечной недостаточности. Было проведено исследование учеными. Дали 420 участникам эксперимента коинзин к 10 на ежедневной основе. Данные участники имели проблемы с сердечной недостаточностью. По истечению срока, ученые заметили, что ежедневное потребление соединения в КУ-10 не только устранило симптомы сердечной недостаточности, но и существенно снизило уровень риска смерти и восстановило сердечный ритм. Следовательно, Первая категория, которую мы рекомендуем, это будут люди с проблемой сердечного ритма. Это те люди, у которых есть тахикардия, стенокардия, люди с сердечной недостаточностью. Второй плюс повышает уровень фертильности у женщин. Фертильность ⁇ это способность организма производить потомство. С возрастом эта способность у женщин снижается. Следующая категория, которую мы рекомендуем, коэффициент 10. Это женщины за 35, которые хотят забеременеть, либо женщины, которые готовится к беременности в любом возрасте. А также рекомендую в качестве профилактической дозы принимать при бесплодии. Третье преимущество позволяет сохранять молодость кожи. Мы все знаем, что кожа у нас все время находится в ограничении. Сначала все внутри органам, а затем кожи, волосы и ногти, чтобы коже хватало энергии оставаться молодой, красивой, эластичной в тонусе, ей нужна энергия, чтобы она могла делиться и развиваться нужно нужном направлении здоровой. Четвертый плюс. Устраняет головные боли. Ученые выявили, что и кунзинку 10 снижает в три раза количество мигрений головные боли вовсе устраняют. Следовательно, ваша следующая категория, для кого вы можете предлагать к 10, люди с страдающими и частыми головными болями. Пятое преимущество – улучшает работу мышечных волокон. Очень часто люди, которые много ходят, либо много сидят, мучаются судорогами. А также спортсмены, так как они начинают очень активно тренироваться, их мышечная ткань не успевает, восстанавливаться, им нужна энергия. Эту энергию они берут из куэнзима. Шестое преимущество позволяет предотвратить развитие диабета. Очень часто вы будете встречать в практике или общаться с людьми, и если будете с ними разговаривать, интересоваться, очень часто у людей встречается диабет либо первого типа, либо второго типа. И в чем плюс? кламидин 10 помогает сдерживать уровень глюкозы в крови, сахара и инсулина. Это огромный плюс. Следовательно, у нас есть еще одна категория. Люди, страдающие диабетом. да, сначала лучше всего принимать вместе омега и куэнзим. Это отличное сочетание. Седьмое преимущество. Препятствует развитию онкозаболеваний. Каждый из нас понимает, что сейчас онкозаболеваний на пике. И исследования ученых показали, что при постоянном, ежедневном применении куэнзима у 10 старше 35 лет снижает риск на 50%. Три процента. Это огромный процент. Восьмое преимущество. Улучшает работу мозга. Знаете вы, что очень часто пожилые люди с возрастом начинают что-то забывать. У них появляется помутнение разума. Также начинают появляться болезни Паркинсона и Альцгеймера. И чтобы предотвратить данные заболевания, нужно принимать куэнзим Q10. Это уже доказано ученым, потому что мозгу не хватает энергии. Куэнзим Q10 принимается точно так же. Три месяца прием, месяц отдых. Три месяца прием, месяц отдых. Они могут приниматься на постоянной основе. Нет ограничений, потому что... Этого фермента организму не хватает постоянно. Это точно так же, вы же не можете один раз поужинать, а потом пять лет не ужинать. Либо один год убраться, один день убираться дома, а потом год не убираться дома. Если ваш организм требует омегу, вы чувствуете себя хорошо. Если организм требует коэзин, то вы можете принимать. У многих на этот препарат аллергии именно на куинзинку-10. Куинзинку-10 очень... Нет, как можно вам объяснить? Это препарат, состоящий из именно натурального фермента. Если у человека есть аллергия, то лучше не принимать. Нужно взять другие. Есть другие Energy у нас, его можно предложить. Куинзинку-10 очень редко дает аллергию. Это значит быть... Это значит чисто индивидуальное. По крайней мере, до этого я не встречала людей с аллергией на куинзинку-10. Да, до 35 лет мы рекомендуем. Кому? Всем людям, которые находятся в стрессе, которые устают, которые не чувствуют прилива сил. И девятое преимущество куинзина-10. Куинзинку-10 обеспечивает защиту легких. А сейчас мы все с вами знаем, что в мире царит вирус который поражает именно легкие. Также мы его рекомендуем больным с астмой, больным с хроническим бронхитом. Очень помогает и увеличивает их защищенность сезонные болезни. Как его принимать? По одной капсуле два раза в день во время или после еды. Курсом 3 месяца прием, месяц отдых, три месяца прием, месяц отдых. Есть ли у вас вопросы по энзику 10? Или переходим к следующему биологическому биологически активной добавке? Вопросов в данный момент нет. Переходим к следующей биологически активной добавке. Это энзипауэр. Действительно, недооцененная биологически активная добавка компании. Fuby. Почему? Потому что многие просто не обращают на нее внимания. Но многие из вас знают, что если человек переедает, либо у него проблемы с желудочно-кишечным трактом, проблемы с желчекаменной болезнью, либо проблемы с поджелудочной, у человека начинается ферментодефицит. Ему не хватает ферментов, чтобы переваривать пищу. И очень часто назначают клиентам, ну, пациентам врачей назначают либо панкреатин, либо крион. Но если вы посмотрите на состав панкреатина и криона, то вы сможете обнаружить, что состав энзифау мощнее. В чем именно? Крион состоит только из панкреатина, а именно амилаза, лифаза и протеаза. Это ферменты, которые расщепляют белки, жиры и углеводы. Они состоят только из них, а в нашем энди есть еще специальные добавки, которые улучшают данный факт. Итак, яблочная клетчатка. Клетчатка помогает очищению желудочно-кишечного тракта. Почему? Потому что клетчатка выходит из кишечника в неизменном виде. Она Чистит кишечник. Порошок папай или по-другому он называется папаин. Он разжижает кровь, препятствует скоплению тромбоцитов, ускоряет заживление ран. Следовательно, если у человека есть язва и он чувствует тяжесть, то ему наш препарат больше поможет, так как в нем есть папаин. Порошок ананаса, по-другому он называется домилай. Данный ингредиент расщепляет белки и играет очень важную роль в обменных процессах. Очень часто люди замечают, что когда они переедают белковую пищу, у них наступает тяжесть. Белковая пища бывает животного происхождения и растительного. Когда вы поедите много мяса, вы чувствуете тяжесть. Особенно, когда вы поедите бобовые. Бобовые – это и есть растительный белок. И если у вас не хватает э, специального фермента для расщепления белков, вы чувствуете вздутие, вы чувствуете тяжесть. Бронилай, порошок ананаса, помогает именно в белков. Порошок куркумы. Порошок куркумы выводит оксины и снижает, уровень холестерина и сахара в крови. Все мы понимаем, что при неправильном питании уровень холестерина повышается, сахар в крови повышается, потому что люди питаются неправильно, питаются в основном углеводной пищей. Что мы едим? То, что быстро усваивается, дает быструю энергию, а затем через пару часов мы хотим не просто есть, мы хотим жрать, мы настолько голодны, нам не хватает энергии, Поэтому мы бежим и что мы съедаем? То, что мы видим, самое легкое усвояемое. Всегда почему-то попадается нам под руку лепешечка сладенькая или булочка. Следующее ингредиент, на который стоит обратить внимание, это экстракт артишока. Это желчегонный препарат. Следовательно, мы его рекомендуем при желчегонном болезни либо у людей, у которых уже удален желудочный пузырь. Сейчас таких людей достаточно много. Кому мы их назначаем, ну, рекомендую наш кэнди Power? Людям, которые чувствуют тяжесть после употребления пищи, Те люди, которые страдают метеоризмом. Те люди, которые чувствуют после еды тошноту. Те люди, которые чувствуют отрыжку. Те люди, у которых бывают либо запоры, либо диарея. Те люди, которые понимают, что вроде бы они питаются правильно, но вес не уходит. А вес почему не уходит? Потому что идет неправильный обмен веществ в нашем кишечнике. В том кишечнике не хватает определенных ферментов. И чтобы помочь нашему организму, нужно рекомендовать принимать энзипа. А сейчас особенно, сейчас мы знаем, что месяц Рамадан, сейчас идет пост, и многие из вас понимают, что целый день человек не пьет, не ест. В желудке скапливается желудочный сок, желчная, желчь застаивается. И когда вы начинаете кушать вечером, появляется тяжесть, появляется вздумтие. Поэтому очень рекомендую всем, кто держит пост, пожалуйста, во время приема пищи принимайте по две порции нашего Инди-Пауэра. Вы сразу почувствуете легкость. Если в вашем окружении есть люди, которые принимают, в основном вы видите, креон, амилазу, амес, панкреатин, Рекомендуйте лучше принимать энзим Будете сравнят и поймут, что от нашего вада им станет лучше. И действительно, он более легкий, а также он по ценовой категории чуть ниже, чем крема. Если у вас вопросы по энзим Если нет вопросов, мы перейдем к следующему блоку нашего сегодняшнего вебинара. Это функциональное питание. Это две совершенно разные вещи. У нас в компании есть продукты для здоровья, которые нам нужны ежедневно. А есть функциональное питание. Что это такое? Это определенная линейка продуктов, которая нам нужна в определенное время. Не всегда и не всем подряд. Кому нужно наше функциональное питание? Наше функциональное питание нужно для тех людей, которые хотят снизить вес, для спортсменов и для людей, которые хотят заботиться о своем здоровье. О чем сейчас с вами будем говорить? О стевии. Стевия – это самый безопасный сахарозаменитель в мире. Очень много сахарозаменителей в данный момент на покупках магазинов. Но поймите, что прежде чем покупать, загуглите, И вы увидите, что ученые определенные виды сахарозаменителей рекомендуют не использовать. Почему? Потому что они вызывают онкозаболевания. Единственный, единственный препарат, имеется в виду сахарозаменитель, это стевия во много раз слаще сахара. Сахар, по идее, это такой же наркотик для мозга, как наркотики, которые принимают люди, именно в виде марихуаны, кокаина. Люди отсаживаются на сахар, и очень сложно им жить и быть не сахарозависимыми. Если вы чувствуете, что вы действительно съедаете очень много сахара, вы попробуйте перейти на степи, и вы заметите, что ваша жизнь станет лучше. Степия прирастает в этот кустарник, который растет в Северной и Южной Америке. Степия в 400 раз с вашим Кому мы ее рекомендуем? В самую первую очередь всем людям, которые находятся в преддиабетном состоянии, это люди с инсулинорезистентностью люди с диабетом первого типа, людям с диабетом второго типа. Вы знаете, что у нас много таких людей вокруг, и чем им бегать, бедненьким, и мучиться искать качественный сахарозаменитель, рекомендуйте нашу стевию. 30 миллилитров стевии заменять 1 килограмм сахара. Итак, секундочку. Про стевию не договорила еще. Стевия помогает для переваривания, переваривания пищи. Почему? Потому что стевия не требует инсулина. Также стевия повышает, не повышает уровень сахара в крови. Это важно для диабетиков. При нарушении обмена веществ стевия очень важна. Почему? Потому что глюкоза требует... Очередь приваривается нашим организмом. Если вы много поглощаете сахара, то все остальное уходит на второй план а именно белки и жиры. Стевия содержит кремний, который замедляет старение клетка. Стевия способствует похудению, потому что мы не едим сахар, следовательно, уровень сахара в крови, глюкозы и инсулин не скачет. И можно очень легко снизить свой вес. Также стевия – это противомикробное и противовоспалительное средство. Разжижает кровь и выводит холестерин. Стевия очень эффективно при парадонтозе и предотвращает появление кариеса. Это очень важно. Если вы заметили, что у вашего ребенка появляется газ, кариес, замените обычный сахар на стевию. Следующее. Поговорим с вами про батончики. Хабидлик, что такое батончики? Любой батончик – это перекус, это неполноценный прием пищи. Он нужен для первого и второго перекуса. Все мы знаем, что человек должен питаться пять раз в день в среднем промежутком в 3 часа. Когда вы захотели поесть, чтобы не съедать вредное сладкое, например, булочку, либо лепешечку – вам лучше иметь батончик. В чем плюсы? Батончики без сахара. Следовательно, уровень глюкозы у нас не поднимается и после него мы не захотим кушать. А когда есть наш перекус, например, состоит из сладкого, то уровень сахара повысится, инсулин снизит и мы вновь захотим кушать. Когда мы съедаем батончик, все ровно и можно точно знать, что через Сейчас, через два у вас не нападет жуткое чувство голода. Батончики наши очень важны в чем? Они содержат 21% белка. Это очень много, потому что люди в основном не доедают белка. В основном люди питаются углеводными. углеводными. А белки это самый главный строительный материал. Волосы, кератин это белок. Все наши гормоны это белки, все ферменты в организме это белки. И если человек не доедает белков, то у него начинаются проблемы с кожей, проблемы с ногтями, с волосами, а также со здоровьем. Если человек не доедает белка, то появляются проблемы с костями, сухожилиями и связками. И только если вы хотите снизить свой вес, вам придется перейти с углеводного питания на белковое питание, потому что мы набираем вес не от жира, а именно от углеводов. А белки – это тот элемент, который нам позволяет жить полноценной жизни. Дополнительный источник витаминов и минералов. Коллаген в составе улучшает эластичность кожи, состояние волос и ногтей, суставов и сухожилий. Какие наши болты способствуют повышению веса? Вот сейчас мы с вами поговорим о повышении веса. Сухой белковый суп. Белковые супы, вы должны понимать, есть протеиновые коктейли и белковые супы. Кому они нужны? Спортсменам и людям, которые хотят снизить вес. В каждой порции... Сбалансированный набор белков, жиров и углеводов. Самое главное, что это белковый, а акцент делается на то, что много белка. Вы столько белка в обычной жизни не употребляете. Таким образом, вы наедаетесь, белки перевариваются дольше, и у вас остается, остается состояние насыщения на дольшее время. Вы не хотите есть, вы не хотите заедать, и вы не попадаете в стресс. Стресс – это когда вы сидели-сидели, вроде бы, ой, сегодня я продержусь, не буду кушать сладенького. Раз время, 10 часов ночи, вы думаете, надоело все, ничего со мной не будет, пойду съем пирог. Чтобы такого не было, как раз в самый раз наши белковые супы. Они стопроцентно убивают чувство стресса, чтобы заесть его. наших в белковых супах 42% белка, они не содержат ни сахар, следовательно, их можно диабетикам, не содержат глютен, их можно людям, которые сидят на аглютенном протоколе. Есть люди, которые при употреблении продуктов с глютеном, это рис, макароны, мука высшего сорта. Испытывают дискомфорт, у них начинается вздувание, у них проблемы с желудочно-кишечным трактом, а также у них появляются прыщи. Это люди, которые страдают от глютена, и им очень нужно, чтобы в продукте не было глютена. Пожалуйста, рекомендуйте им наши супы. Без ГМО. Геномодифицированные продукты, сейчас все мы знаем, что уже давно все люди следят за этим треном, чтобы их не было. Протеиновые коктейли Wellness с коллагеном. Вот именно для повышения веса человеку нужно, повышение веса, не понижение, повышение веса, нужно кушать основной прием пищи, а затем через 20-30 минут выпивать протеиновый коктейль. Таким образом вы увеличиваете дозу полезных веществ для набора веса и помогаете именно появляться не жиру, а мышечной массы, таким образом человек набирает вес. Протеиновые коктейли изначально были созданы не для того, чтобы человек мог набрать вес, а снизить вес. Если вы хотите снизить вес, то вы заменяете один основной прием пищи – обед или ужин на наш протеиновый коктейль. Если вы не имеете проблем с переваливанием лактозы, то вы его делаете на молоке. Если у вас есть а, не, проблемы с неперевариванием молока именно лактозы, то вы его делаете на воде. Но а, хочу вам, как уже специалист по коррекции веса, сказать, что если вы его делаете на молоке, то он автоматически переходит не из суперфуда, который стопроцентно сжигает вес, он переходит в категорию, которая полезна, но не стопроцентно. Почему? Потому что молоко в чистом виде, цельное молоко, оно содержит в себе лактозу. А лактоза – это продукт, который поднимает сахар в крови. Если у вас есть люди, которые страдают сахарным диабетом 2 типа, либо инсулинорезистентностью, резистентностью рекомендуйте им наши протеиновые коктейли, но на воде. На молоке вы их можете пить только в обед. На ужин мы рекомендуем все-таки использовать наши коктейли протеиновые на воде. Очень важно сказать, что в наш, состав нашего коктейля входит биотин. Биотин – это витамин красоты, который сейчас на пике популярности в Европе, в Америке. У нас еще нету этого, по-моему, губа, но во всех странах более развитого мира – Биотин уже вводится и в крема, и в пищевой добавки, и в шампуне. Биотин это просто-напросто. Витамин красоты, без него не может быть красивые волосы, ногти и кожа. Итак, если у вас вопросы по нашей сегодняшней с вами теме, потому что в данный момент у нас уже презентация заканчивается. Женя, я прошу прощения, вы зайдите, пожалуйста, в опросники. я вам там выделила вопросы на, возможно, какие-то уже ответили, какие-то пропустили в том, во вкладке. Если вы чувствуете, что вам нужно сейчас поесть, и вы чувствуете, что вы не хотите обычной еды, это в обычное время, да, например, у вас идеальный вес, но чувствуете тя тяжесть, либо на улице очень жарко, и вы понимаете, что вашему организму сейчас... Нужны питательные вещества, но вы не хотите тяжелой пищи. Вы можете его использовать. Если идет речь о именно снижении веса, то курс идет точно так же. Более трех месяцев не рекомендуем использовать наши коктейли. Почему? Потому что нужно дать время организму восстановиться и разобраться в том, что он получил. И дать возможность организму справляться дальше самим. Потому что Любой коктейль и суп – это не есть основа питания, это помощь. А все-таки правильное питание – это когда мы едим правильно белковую пищу, углеводную пищу и наши жиры. Обязательно уделяйте внимание фруктам, овощам. Сейчас самый сезон. Берегите себя, поднимайте иммунитет, кушайте побольше зелени. Еще есть вопросы? Если вопросов нет, на этом мы сегодня закончим с вами. Была рада. Надеюсь, что да, наша... надеюсь, что была эта презентация полезна для вас. Если возникнут вопросы, пишите в чатах. Я во всех чатах есть. Всего доброго. Маврида Рахматовна, передаю вам слово. Евгения. Благодарим вас за познавательное обучение, все было интересно, и самое главное, все было доходчиво. Запись вебинара будет обязательно, вот я смотрю, сейчас задают вопросы, запись будет обязательно, мы скинем вам ее в течение двух дней. Всем, кто сегодня был с нами, я от всей души хочу пожелать вам крепкого здоровья и, самое главное, хорошего настроения. Пусть никакой коронавирус не доберется до вас, до ваших близких. Верьте в лучшее. Я не сомневаюсь, что перемены к лучшему не заставят нас ждать, и мы в самое ближайшее время с вами увидимся. А самое главное, не забывайте лишний раз себя чем-нибудь порадовать, потому что хорошее настроение, оно поднимает и иммунитет, и поддерживает наше здоровье. Всем хорошего дня, всем отличной недели. С вами мы встретимся в пятницу на очередном вебинаре. Тему и спикера мы вам озвучим в чатах. До свидания. Всем удачи. Евгений, еще раз вам спасибо.